Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании и Турции. Это передача «Лица Турции» на телеканале ТВ-82. Мы рассказываем вам об интересных людях, которые проживают в Турции и в Алании. В этой передаче мы расскажем вам историю Александры Кабакчи, которая приехала в Турцию в первый раз в 2004 году. А сейчас она владелица успешного бизнеса и мама двух детей. Дорогие друзья, меня зовут Александр Кабакчи, я сама с Украины и первый раз в Турцию, именно в Алань, я приехала в 2004 году. И сейчас я вам покажу, как мы, в принципе, живем, мы живем в Алане, в районе Оба, в этом жилом комплексе, это я, мой муж, двое детей и также мой папа. Так как работаем мы в центре, дети учатся в Обе, ну, конечно, мы выбирали для жизни те районы, которые удобно будут, близко для работы и для жизни. Поэтому ранее мы жили в Тосмуре, мне этот район тоже очень нравится. Я очень много о нем рассказывала в своих видео. И оба, конечно. Это практически центр города. Вся инфраструктура, все рядом, красивая набережная, при этом тихо, очень живописный район. Я думаю, многие, кто был или кто живет в Алане, знают. Конечно, у нас все районы отличные. Кому-то нравится Клеопатра, и кто-то обалдеет, можно сказать, от этого района. Кому-то нравится карбиджак, потому что там и леса, и тишина. Но я сказала, так как мы все-таки живем здесь постоянно, и это дети, это работа. То есть мы все-таки поближе смотрели, и на эти факторы сыграли э, ту роль, что мы живем именно в этом районе. В этом комплексе тут есть планировки квартиры, они очень большие, удобные для семьи. Это когда 4% на одном уровне, то есть э, конкретно я не очень люблю, когда квартиры пентхауса или где есть лестница в плане безопасности для детей, поэтому мы выбирали именно вот такую огромную квартиру, чтобы она была на одном уровне. И как раз мы нашли ее вот в этом комплексе Валаня Тавер в Ове. Во многих современных комплексах сейчас тут есть вся инфраструктура, то есть это и детская площадка, это кинотеатр, бильярд, спа-центр, сауна, хамам, закрытый бассейн, открытый бассейн в горке, внутри мини-клубы. В общем, все-все-все, закрытый паркинг также имеется. Ну, если честно, мы в принципе как-то из-за работы, наверное, этим мало пользуемся. То есть выбирали комплекс именно из-за планировки, скажем так, больше инфраструктура для нас особо сильно значения не имеет. В бассейне у меня дети не купаются, мы ходим на море, но в принципе все остальное и так есть. Саша, расскажи, пожалуйста, как так получилось, что ты приехал в Турцию? Это было в 2004 году? Да, и ты после... с Украины, с какого да. города? Ну, училась я на тот момент в Харькове. В Харькове? В Харькове, и у нас была практика от университета uh -huh. я училась на факультете международных отношений uh -huh. и летом для студентов можно было поехать попрактиковаться в разные страны в том числе в турцию uh -huh. туроператор тест-тур набирал тогда студентов uh -huh. но я решила вот нет как-то по специальности она не uh -huh. я занималась художественной гимнастикой мне хотелось по гимнастике что-то поехать uh -huh. поэтому через другой университет абсолютно я поехала на практику в анимацию uh -huh. в отеле вести художественную гимнастику где это вот. было? Хорошая они тогда набирали это билет пятизвездочные mm -hmm. отели папиллон бельвель сети отелей Папилон. Mm -hmm. в принципе мне понравилось но знаешь это не та турция вот, которая есть на самом деле то есть в первый год я увидела отельную турцию систему mm -hmm. все включено это работу. был 2004 год. Да, это был 2004 именно. год. Сколько и... ты провела времени на практике? Ну, получается около 4-5 месяцев. Ну, да. то, то есть это вот этот летний период летний самый жаркий. Летний период, да, самый жаркий. А до и, этого ты была в Турции? Отеля... Нет, не Нет, была. Не то было есть именно попала вот, скажем так, на практику. Честно говоря, мне не понравилось, и У -у -у. я решила, что больше сюда не приеду. Не приеду. Да, не приеду. У -у -у. То есть как-то так не впечатлила меня, мне не работа в отеле, У -у -у. довольно трудная, снуряющий графика. То есть да, поездила. По Смотрела, ну скажем так, мы не видели, я же говорю, вот тату, ничего, так, это, кроме отеля. ничего, кроме отеля, mm -hmm. да, и работе Тем более, если деле, это пятизвездочный, то там было все. Вы там, мы... там, мы мы там, скорее всего, выходили. сидели и днями, вообще и ночами. Мы не выходили, да. Мы mm -hmm. на самом деле не выходили из отеля. Вот, mm -hmm. Хоть он и классно был, все, но вот отели я хорошо увидела и разобралась, mm -hmm. как, какая в них система. Mm -hmm. Не собиралась ехать. И тут mm -hmm. опять следующий год, и опять практика. А Все мои одногруппники поехали в тесту работать. Mm -hmm. В восторге. Полным. Все поехали, и на следующий год думаю, ну, может, и мне попробовать тоже в и вот с этой компанией, наверное, связано вообще лучшие воспоминания о работе mm -hmm. в Турции, о жизни в Турции, мы все увидели. То есть, подожди, будучи студенткой, ты каким образом это произошло? Ты пришла в компанию и сказала, я хочу поехать сюда? Я, на... при... я не пришла, у нас от университета это все было поставлено ага. на поток. Ага. То есть университет прямо уже отправлял конкретно именно в ТОСТУР. Университет нес ответственность mm -hmm. за нашу вот эту практику. С вашего факультета? Да, с нашего mm -hmm. факультета с международных отношений. То есть вроде mm -hmm. бы как по специальности теперь я поехала. Тоже тяжелый график вроде uh -huh. бы с одной стороны, но с другой стороны А в этот компания. раз было что? Тоже анимация? Нет, нет, или... это это был э, отельные гиды, но это потом уже ага. ты переходишь на ступень отельного гида сначала начинается все с трансфермена трансфермен да, трансфермен. Да. трансфермен друзья это вот те люди которые встречают, встречают в, аэропор... в аэропорту да. да то есть мы по дороге рассказывали mm -hmm. про Турцию перед этим мы проходили обучение вот даже mm -hmm. с этим связано очень хорошие воспоминания, это разные лекции семинары разных вот гидов кокартных гидов которые проводят mm -hmm. профессиональные исторические экскурсии по Турции то есть сначала у нас идет информация по потом мы развозим гостей ну и в принципе все на обратном пути уже мы ничего не рассказываем когда uh -huh. едем отвозим людей с отдыха начинается все все всегда с этого потом следующую ступени, если ты хочешь uh -huh. дальше в этом деле продолжать в туризме то это отельный гид это уже ты сидишь закреплен за определенным отелем продаешь экскурсии uh -huh. от туроператора и отельным гидом я довольно долго проработала uh -huh. мне нравилось в принципе это неплохой заработок уже по сравнению с трансферменами uh -huh. то есть на самом деле там можно так, заработать -м -м. неплохо, да, особенно мне кажется по украинским меркам и по меркам студента, mm -hmm. да, то есть получалось неплохо. И вот работая в туризме, познакомилась с мужем. Да, вот я хотела спросить, как вы с фатихом познакомились? Да, мы познакомились с мужем именно по работе, потому что мы сотрудничали с их компанией по яхтам, mm -hmm. по экскурсиям, то есть тур работала. И как-то на этой почве вот познакомились. У меня планов переезжать в Турцию, оставаться, то есть особенно в Аланию я однозначно не рассматривала, особенно mm -hmm. в 2004-2005 году. Ну, Аланья была еще меньше на самом ну, да. деле, то есть да. очень маленький городок. Все-таки как ни крути, я хотела что-то более большом, mm -hmm. или как минимум как Харьков или побольше mm -hmm. что-то, чтобы это было. То есть какой-то курортный город, это еще в Турции. Я одна в семье, родители тоже очень как-то так не были этому. Безусловно, рады, рады, да. да. Ну вот, видишь, как-то так судьба сложилась, и все-таки вот эта часть, любовная часть меня перетащила в Турцию. Угу. Вот, сейчас у нас двое детей. Старшей дочке уже 10 лет, она ходит в школу, учится в школе. Угу. Ну и как-то, в принципе, сначала работать я не планировала. Угу. То есть он неплохо зарабатывал и все mm -hmm. так получалось, но потом вот как-то в жизни иногда все меняется mm -hmm. и ты понимаешь, что дома сидеть иногда, ну и я конкретно, я не тот человек, который бы mm -hmm. хотел ре реализовать себя конкретно в домохозяйстве, mm -hmm. там в воспитании детей, mm -hmm. мне хотелось как-то продолжать в плане работы. Mm -hmm. Тут или это туризм будет угу. это будет э, тяжелая работа на самом деле в режиме 724 угу. и именно летнее время то, то есть сезон, вы думали ты думала э, куда, куда, по, куда, куда пойти, пойти да, да. Угу. и второе это вот недвижимость это то что угу. более-менее тут потому угу. что других сфер ну как-то трудно что-то найти новое ну, то есть только эти две сферы. Возвращаться в туризм уже с детьми, ну, на самом деле, сложно. было сложно. Mm -hmm. То есть, уже я понимала, я не смогу не потянуть такой mm -hmm. график работы, и тем более этот график сезонности mm -hmm. когда 6 месяцев в году я буду просто отдыхать, а 6 да, месяцев да, да. в году я буду, скажем так, постоянно на работе. Поэтому я начала недвижимости mm -hmm. мне это очень нравилось, вот знаешь, даже когда я просто тут жила, еще нигде не работала, то есть я гуляя с дочкой уже знала ну, все названия комплексов, mm -hmm. какие тут квартиры, какие тут квартиры, мне это просто нравилось. Где лучше жить с детьми, где лучше пляж, тоже mm -hmm. важно. Да, я по городу ориентировалась, даже до работы на недвижимости отлично, mm -hmm. я водила mm -hmm. машину и отлично знала в совершенстве Аланию, все улочки, mm -hmm. все какие-то интересные домики, то есть мне это нравилось. Mm -hmm. Ну и Потом начала работать в агентстве недвижимости, мне тоже очень нравилось, это хороший mm -hmm. опыт. Я познакомилась со всеми и объектами, и застройщиками, всем-всем-всем. Ну А mm -hmm. потом когда-то приходит период, когда ну, ты понимаешь, тебе хочется что-то большего и как-то себя больше реализовать. Mm -hmm. и, наверное, все проходят этот путь и потом уже подходят к открытию своего дела. У меня каких-то больших особо или планов не было, мне uh -huh. это нравилось, мне хотелось, ну, более спокойно буду, может быть, одна я буду вообще да. работать, знаешь, как частный риэлтора, uh -huh. а потом я не знаю, я понимаю, что мне получается, что uh -huh. я понимаю систему, я знаю, uh -huh. как можно что настроить, я могу набрать команду, в принципе. Uh -huh. Мне кажется, эта команда, вот сейчас у нас очень хорошая команда, uh -huh. и благодаря ей мы как бы так... А в каком году сказать, вы открыли компанию? Успешно. Мы начали с яхт, индивидуальных uh -huh. яхт. Это было, наверное, 2009 год, а uh -huh. потом к этому присоединились. А недвижимость в каком а, началась? Это 2012. 2012. 2012. 2012. То есть это... получается уже 8 лет практически. 5 лет, да. да. Но компания, да, но в uh -huh. недвижимости именно около пяти лет. лет. В Турции все для детей, поэтому в каждом районе и сейчас в каждом новом комплексе в жилом уже есть детские площадки если это в районе то есть тоже если это маленькая но ухоженная то есть это горки качели какие-то тренажеры будут в этом плане они молодцы всегда все для детей у меня двое детей, я старшей дочке 10 лет, ну, она учится, ходит э, в школу бахчи Частную школу выбирали не потому, что я считаю, что частная школы сильнее в плане образования, чем государственные. Выбирали только потому, что там по часам удобнее. То есть так как я работаю, муж работает, все дополнительные занятия получаются у нее там. То есть английский очень сильный, гимнастика там. То есть с утра мы приводим, там обед, мы ей привозим потом ужин туда, и вечером она еще там же, художественная занимается остается еще на тренировку поэтому мы не искали каких-то дополнительных извне кружков все в этой школе и то что она находится в тишине среди леса не очень большая поэтому нам нравится младшая у меня в садик пока не ходит с этим вот никак мы не можем пристроиться ну хотя в садике вот старшая дочка ходила в садик нравилось очень, поэтому и младшую планируем отдать в садик. По субботам старше также ходит в Эдурус, в русскую школу, именно школа как дополнительного занятия по русскому языку, потому что все-таки сказывается то, что живешь в Турции и то, что и папа турецкий, и на турецком обучении идет, то есть турецкий ей, конечно, легче говорить, изъясняться, она может быть думает уже на турецком, но тем не менее русский язык однозначно надо знать и не только уметь на нем говорить, но и правильно грамотно писать, поэтому вот дополнительно она весь день в субботу у нас в русской школе. Добро пожаловать в наш офис, этот офис в самом центре города, сейчас у нас тихо, все менеджеры Уехали на показы с клиентами То есть сентябрь, октябрь у нас такое насыщенное по работе время. Очень много просмотров, очень много сделок, очень много тех, кто купил и приезжает на оформление. И также очень много работы по послепродажному сервису, то есть когда вы уже купили, и дальше начинается также очень насыщенная работа. Такие послепродажный сервис, ему уделяем огромное внимание, потому что вы покупаете квартиру в другой стране, чаще всего вы не знаете турецкий язык, и потом после покупки вы столкнетесь с различными вопросами то есть даже когда проходит определенный период времени у вас возникают как заказать трансфер, к какому доктору обратиться, как лучше доехать, кондиционер потек, вызовите, пожалуйста, мастера, открыть счет в банке, в каком банке лучше, где лучше проценты, давайте вместе проедем туда-сюда, то есть сейчас у нас в компании, допустим, два человека, которые занимаются только послепродажным сервисом, они говорят на русском и турецких языках, и вот мы сейчас еще ищем именно людей на послепродажный сервис, потому что нам не хватает, потому что все время после продажи очень много дел потом идут. Не все компании этим занимаются, то есть большая часть все-таки агентств, риэлторов настроены именно на, на продажу, а что будет после продажи уже, в принципе, немногих волнует. А так как мы всегда настроены на долгосрочные отношения с людьми, Поэтому для нас очень важна именно поддержка после продажного сервиса, чтобы нас после этого все-таки рекомендовали, и люди по всем вопросам обращались именно к нам. Это различные вопросы, на самом деле даже как какое-то дело открыть, как какого бухгалтера вы посоветуете. То есть мы там с некоторыми людьми даже ездили и в управление по сельскому хозяйству было, различные, различные вообще все вопросы, то есть стараемся, чтобы именно к нам в наш офис приходили наши клиенты. Я в принципе думаю, что у нас все неплохо получается, mm -hmm. то есть мы развиваемся, я же говорю, и как раз у нас попал 2016 год, это когда был такой период с Россией не кризис очень, кризис, был, да, uh -huh. когда не было чартеров, то есть в этот период вообще практически, но ну, на самом деле ну да, сложно, не, было, сложно было, мы mm -hmm. не работали. А потом вот как-то 2017-2018, mm -hmm. вот сейчас этот период отличный, как отношения mm -hmm. между всеми странами налажились. более более-менее да, да. более да. все хорошо. Знаешь, для нас очень важно, чтобы ну вот каждый клиент, каждая семья оставалась mm -hmm. довольна. Я могу честно mm -hmm. сказать, вот первую квартиру я продавала около 10 лет назад, mm -hmm. и я до сих пор общаюсь с этим клиентом, до сих пор. Mm -hmm. Это семья с Москвы, и мы переписываемся, mm -hmm. э, и они когда приезжают, звонят, что мне привезти там из а Москвы. Тебе это нравится, вот смотри, ты... А, да, вот я знаю, что я хотела сказать, что в любом деле, чтобы быть успешным, оно должно приносить удовольствие, однозначно. Mm -hmm. То есть если в какой-то момент есть люди, которым, ну, допустим, лучше mm -hmm. работать с компьютером, или mm -hmm. с, с оборудованием с каким-то, mm -hmm. но ну, не с людьми. У кого-то больше с людьми получается работать. Но однозначно то, что приносит удовольствие, оно в конечном итоге выстрелит успехом. Конечно, да. Вот. И кроме удовольствия, конечно, но ну, это работать надо. Может, оно так кажется, но на самом деле мы очень много работаем. Mm -hmm. То есть даже в свободное время, там, вечером, mm -hmm. я беру, и у меня все равно мысли о работе, no. как сделать так, как это, а вот. Вот, обзор так-то сделать видео или вот mm -hmm. э, такую-то программу компанию сделать ну как-то mm -hmm. как-то так или вот что за новые проекты и у нас такая сфера постоянно надо развиваться то есть мы постоянно учимся нельзя быть идеальным риэлтором никогда не станешь mm -hmm. потому что каждый день появляются новые квартиры новые комплексы новые mm -hmm. строительные компании выходят на рынок и чтобы в курсе mm -hmm. этого быть mm -hmm. на, Но это очень надо, много информации да, а очень это много есть, информации, да, опыт и, в принципе, риэлтор, ну, хорошему риэлтору надо понимать не только картинку по каким-то отдельным комплексам, а вообще общую картину по недвижимости, по региону, по стране. Да и вообще что... в мире, в принципе. Да, да, в да? Вы в же мире... продаете недвижимость в особом регионе, на курорте. Есть другие страны, есть тоже же да, Таиланд, да, Испания, Да Почему Италия? там, а не, почему да. не там? Почему вот Испания? Какие да. там плюсы и минусы? Какие у нас плюсы и минусы? То есть, в принципе, общая такая информация, по которой стоит необходимо ориентироваться, Mm -hmm. Поэтому э, все это мне нравится, все это мы делаем, мы стараемся развиваться. То есть сейчас вот у нас три офиса, mm -hmm. получается, и один офис в центре, мы вот сейчас переезжаем в большой офис, э, ремонт идет, э, потому mm -hmm. что все уже не, помещают, не, помещают. не помещаются, да, менеджеров очень много, э, ну я же говорю, в принципе, успех это, конечно, и это команда в первую в очередь, один. потому что в одиночку ты никогда ничего не сделаешь. Все. Это тяжело. Ты говорила, что в бассейне дети мало плавают, да, практически, практически, практически не, не плавают? Потому не что плавают. у вас здесь до моря сколько это ну, море 50-100 метров, метров, да, метров, поэтому мы все-таки предпочитаем да. море, все едут ради моря. И здесь людям. оба, здесь очень много пляжных баров, да, нужно взять бич с... у этого комплекса также есть, есть свой, да, свой uh -huh. бич-клуб, мы на него в принципе и ходим. Ну, вход в море не скажу, что, конечно, uh -huh. такой например, uh -huh. ну, да, вот на пляж, можно пройти чуть-чуть да? и найти получше. Да, найти типа, получше нам, это не, не принципиально. Uh -huh. Знаешь, важно на самом деле, то есть, мы там малые полки одеваем, да, мы да, пошли Да, Но на самом деле, купаемся мы не очень часто, и на пляж вообще практически не хожу. Кстати, вот этот вопрос, только что мы с тобой говорили о том, что люди, живущие в больших городах, не ходят по музеям доставки. И так мы уже. И ты знаешь, я вообще вот думаю у нас вот приезжают клиенты, ой, смотрите вот тут как красиво, ага. я думаю, вот где они видят красиво, то есть я уже не вижу эту красоту, то есть я уже привыкла, что это нормально, что тут чисто должно быть, тут да, ухоженно, да, да. тут вот так вот красиво, но мне уже это привычно, uh -huh. поэтому, а конечно, когда я иногда там, возвращаюсь да, в Украину, вижу какие-то моменты и как-то приезжаешь, тогда что... понимаешь, что да, красиво, тогда вроде бы идет да. сравнение, и ты уже по-другому относишься к некоторым вещам, ну а тогда из-за работы как-то уже, вот, mm -hmm. а... Ну, море море, пляж и пляж. Слушай, а как вы проводите выходные дни? Ездите, например, на дым чай куда-то? На пикники, как это обычно бывает, да, или куда-то за город, например. Ну, у нас тут свёк, свекровь свекровью, то есть также живут в алании И они часто зовут, готовят пикники, вообще uh -huh. семья сама суми, бурсы. И там вот есть знаменитые на гель кофтей. Это герка. котлетки, uh -huh. и это такие котлетки, даже тут не попробуешь. Uh -huh. то есть, они привозят это оттуда, и именно на мангале, на пикнике то есть, вы устраиваете мы это часто... Да, мы uh -huh. участвуем в барбекю, то есть здесь где-то вот или на речке в обе uh -huh. выезжаем, или еще в каких-то там местах различных. Ну вот, ты знаешь, вчера, когда, на прошлое воскресенье мы поехали на коле, на крепость, гюзлеме покушать, гюзлеме. Uh -huh. да, с малыми тоже и пошли, потом еще наелись, надо все это вот прогулять, потом Кстати, пошли для... гулять по крепости. Кстати, для тех, кто не знает, помимо дым-чая в Алании есть еще оба чай. Да, оба И мы там вот как раз на оба ездим на тот же мангал, там также места, для пикников, поэтому мы туда ездим. И погуляли по коле. Ты знаешь, то есть каждый раз там гуляешь, что-то нахожу для себя, что-то новое. Да, то есть мы пошли по какой-то тропинке, по которой мы еще не заходили. Вот, нашли там древний. Там можно ходить бесконечно, лет просто. Поэтому вот ну, по-разному. Ну, Слушай, постоянно. а тебе удается, например, ездить по Турции? Вот в отпуск, кстати, очень хороший вопрос. Мы живем на курорте, куда? Вы ездите в отпуск, ездите ли вы вообще в отпуск? Нет, практически нет. Мы всегда ездим в Украину. То есть я каждый год это стандарт. Мы возвращаемся домой, потому что бабушки, дедушки, mm -hmm. там родственники, там друзья, mm -hmm. то есть однозначно мы с детьми. Mm -hmm. Их надо всех проведать. Мы летим в Украину. Все остальное время А ну, они приезжают сюда, приезжают? Да, приезжают. Mm -hmm. У меня и мама до этого была. Mm -hmm. Не получается ехать ездить в отпуск не только из-за работы потому что маленький ребенок ну, у меня угу. был второй и я из тех мам которые ну, не любят путешествовать с и детьми, детьми и ага. в то же время не любит отдавать нянечкам ребенка поэтому сама не... воспитывать да, должна. сама ага. у меня не получается с ней куда-то поехать поэтому чуть-чуть конечно если постар... постарше да. будет хотя бы еще год-два у нас будет больше возможностей что-то выехать. Не, ну а так, конечно, бывает, тут тот же Билет, Кемер, какие-то ближайшие ну, места, с которыми да. мы можем и, и с ребенком, то есть зимой мы всегда катаемся на лыжах, mm -hmm. это Добрас или Улудак. Mm -hmm. а, так как муж с Бурс, нам очень нравится Улудак, oh, да. mm -hmm. и как бы мы и малых поставили на лыжу уже, и в этом году зимой собираемся, даст Бог туда да, дальше да, да, да. поехать, нам очень нравится, поэтому вот по Турции в этих местах путешествовать. Но, Кстати, конечно... ты затронула mm -hmm. очень хороший mm -hmm. момент по поводу снега. Многие спрашивают, скучать ли вы по снегу. Я говорю, ни в коем случае в Турции по снегу мы не скучаем. Помимо того, что в алании в горах, зимой да, снега просто снег, вот. Три -вот... часа мы в добразе на горнолыжке да. были. Она, конечно, не очень по сравнению uh -huh. с Уладагом, но... Тот же улудак, это на машине примерно 7 часов. 7 скажу, часов. тоже очень много. То есть, и и да? хороший курорт хорошо да, нравится, mm -hmm. нравится. Можно взять в аренду и сноуборд mm -hmm. и лыжи полностью экипировку, все, что хотите. Хорошие там отели, есть. там инструктора, там mm -hmm. поставленная система, там очень много трассы. Различных... Бронируйте заранее. Да, потому это... что... Ну, честно говоря, он такой недешевый улудак yeah. То есть, даже если сравнить цены на, на Австрии или то примерно такой же mm -hmm. уровень. Просто что в Турции, я же говорю, с ребенком удобно да. это... саша скажи пожалуйста ты как э, сторожил уже алании какие советы ты можешь дать тем кто приезжает на длительный э, отдых на, э, на постоянное место жительства ну и естественно для тех кто хочет купить квартиру хочет Зажить. Да, ну вот, смотря какие, я же говорю, цели тоже. Можно ага. приехать на постоянное, но не зависеть от работы, то есть ага. у нас есть ребята, которые it там, занимаются, им все равно, подожди. У которых удаленная работа. Да, да, удаленная работа, поэтому им, в принципе, интересует типа, один вопрос скорость интернета. Скорость и, да. да, и, и, и, и все. То Мне есть, кажется, есть сейчас уже всех. Всех интересует да. Да, скорость интернета. Да, да, да. Поэтому, а есть на самом деле семьи, которые зависят от работы и сюда переезжают и первый вопрос который интересует где я буду работать чем я буду заниматься mm -hmm. чтобы тут себя комфортно чувствовать комфортно проживать mm -hmm. конечно стоит иметь ввиду что город этот курортный все работают в сфере услуг в основном это туризм и даже недвижимость или строительство mm -hmm. каких-то производств крупных компаний международных тут вы не найдете поэтому надо ориентироваться на вот этот вот факторы, но все-таки. В любом случае, да, если есть цель, есть желание жить mm -hmm. в Турции, вы понимаете, вы посмотрели, вы попутешествовали. Вот, я бы хотела действительно остановиться, вот тут как-то связать свою судьбу с этой страной. Mm -hmm. я, я считаю, что надо начинать учить язык турецкий, потому yeah. что без него очень тяжело. То есть в стране, в которой ты живешь, надо говорить на этом языке и понимать, о чем говорят, mm -hmm. чтобы как-то адаптироваться в этой стране. В этом плане, конечно, у нас легче всего тем ребятам, которые могут быть с Азербайджана, с Туркменистана, с Узбекистана, то есть это тюркского языков, он, ну, конечно, может быть легче, чем, допустим, граждане России, Украины. Но тем не менее, если есть желание, сейчас огромное количество и курсов, онлайн-курсов. Это первое, язык. А второе, но ну, надо быть готовым, что придется начинать с какого-то нуля, да? то есть даже я приехала, сейчас уже 15 лет прошло, у нас там фирма, и довольно немаленькая. Это не появляется и, все да, сразу. это не появляется да. сразу, то есть в течение первых, там, 5-7 лет я очень сильно работала, это туризм, это тяжело, то есть да. это все постепенно было, изучала страну, изучала город, изучала язык, то есть не так, что сразу я приехала, и вот, то есть надо быть готовым с того что придется начинать все сначала все с нуля mm -hmm. и все это проходить все эти ступеньки конечно у всех может быть разная история но то что не будет легко это uh, ну, Да, конечно я бы не хотела рассказывать со сказки что ты приезжаете yeah. все ну, тут смотри легко, Саш, все... может же быть такая ситуация вот кто-то например мы с тобой начинали с нуля да ты приехала mm -hmm. я тоже приехала в uh -huh. фирму работать но есть например люди у которых есть какой-то капитал да они зарабатывают деньги и у них есть какой-то капитал да, они и они хотят например открыть бизнес здесь да но здесь тоже нужно быть очень осторожным как ты говорила правильно найти правильных людей, правильных людей. очень важно вы вот, знаешь все таки партнеров выбирать верно да. на своем пути потому что вот я смотрю вроде бы ну вот истории различные uh -huh, сталкиваюсь, uh -huh. разные там судьбы семьи и вот были случаи когда все хорошо но может быть в какой-то момент неправильно выбранный партнер да, с которым дело да, пошло не так на самом да. деле как могло бы быть если бы просто рядом был другой человек с которым можно было открыть здесь что-то поэтому это важный момент Тут не знаю, как уже. Находясь... Э, да и вообще, когда ты делаешь какой-то бизнес, нужно всю информацию проверять несколько раз. А тем более, если ты находишься в стране, в которой ты не знаешь язык. Потому что есть и такие, которые открывают бизнес и успешно. Но если ты не знаешь язык, нужно всегда все проверять. И э, обязательно проверять информацию. Ну и, да, конечно же... Ну и же, же, также сфера бизнеса очень большое значение да, имеет. Да, да, что пойдет, что не пойдет. Что пойдет? Да, Маркетинговые исследования обязательно сделать. Можно ли здесь открыть кафе или нет? Придут ли сюда люди? Да, какое да, будет наполнение да, меню, что я придет, могу предложить? Да, да, да. То есть очень много, к сожалению печальных историй очень много да, хороших самом, историй деле, да, да, да, очень но... много я вижу бизнес закрылся да. и были вложены да. очень большие, большие деньги, деньги да. в этот бизнес и он не пошел поэтому я говорю, не спешите тоже... самое главное не спешите это самое главное Саш а вот что касается турецкой кухни mm -hmm. что ты любишь любишь ли ты ходить на рынок например да, ты знаешь, мы... В основном все фрукты и овощи покупаем всегда. Вот оба у нас в понедельник, и в четверг в ТОС мы mm -hmm. в рынок. У рядом, важно, Да, там. мы ходим mm -hmm. на рынок, покупаем. Мы любим готовить дома, если честно. То есть не очень. Любите, да? Да, любим. Mm -hmm. Поэтому, конечно... А девочки что больше любят? Ты готовишь украинские блюда? А, да, не я, папа. Папа <laughs> да. Готовит, да. А Потом... девочки... Папа девочки знакомы с украинскими да, блюда? Ест, да, умные, и фатик все есть Без проблем. Да, да, оливье, винегрет, ну борщи. ну это да. Это... То есть ну, как -то, то, что более-менее ага. легко, но при этом мы турецкая ага. умею готовить, то есть есть ага. какие-то супы определенные, которые у меня там мало обожают, тот ага. же Ярила Чорвасе, это вот ага. йогуртовый ага. суп с то есть турецкую кухню также очень любим, но в принципе они как бы, у нас есть такие пожелания, там очень жирные, не любим ага. есть, они любят все-таки ага. пожирнее. пожирнее немножко, посолее, поперчить побольше, то есть мы более такое безвкусное, что ли, предпочитаем, да, поэтому да, да. мы готовим, но, ну, конечно, когда времени нет, часто и в ресторанчике ходим, угу. и еще свекров, то есть семейный ужин, это такая вот, то, что мне нравится в Турции, на самом деле, то, чего, может быть, нет в других странах, или она уходит, когда, как, как бы ты ни устал, какие бы отношения у тебя с родственниками угу. может быть, не было, но угу. все равно все собираются на семейный ужин, да, хотя бы раз в неделю, раз в две, неделя ну раз в месяц это и не говорю за праздники это просто вот поужин в этом нас очень вкусно готовит и малые обожают то есть когда там uh -huh. приедет вот, вот они заказывают то есть я хочу там долма не ламма да? еще что-то да и поэтому ну и в этом плане нам легче я знаю о сегодня ужин на свекро и там будет первое второе какое-то классное сладенькое еще поэтому в этом плане ну так как я сама не очень очень, честно говоря, люблю готовить. Слушай, это... ну вот мы как-то mm -hmm. все не очень любим. Ну, по-разному. Знаешь, есть вот вот я имею с кем я общаюсь, да, с кем вот какие-то интересные тоже там проекты делаем и так далее. Все вот как-то не очень любят, готовить. Это надо любить. Да, но, да, вот, я, знаешь, согласна. Вот, я люблю это, вот мне это нравится, да. то есть я, допустим, вот, нравится мне там копаться в какой-то программе, email, рассылок, да, да, я изучила да, это, да. то есть это мне да, нравится, да. вот, да. И, допустим, приготовить или рецепт какой-то, и даже я пыталась, но не получается, видно, это дело чувствую, когда его не любят, да, оно не выходит, поэтому, Сыр uh -huh. это делает лучше. Молодец. Ну, конечно, все равно женщина должна уметь готовить, вкусно готовить. Uh -huh. Поэтому в свободное время стараемся это делать. Но также у мне очень хорошо uh -huh. готовит. Вот у меня тоже едят, да. да, И он, он как бы, на самом деле любит это делать. Uh -huh. и хорошо получается. Uh -huh. Поэтому... Всего Поэтому активист. компенсируется все. Да, да. Да, мы друг Ты друг копаешься друг... в программе, он готовит. Мы друг друга дополняем, да, <laughs> да, или да, я да. все там перемою, да. он, вот, он, вот, он приготовит. Вот, вот, это. Да. вот у нас, кстати, то же самое. Я уберу помою, он приготовит. Да, Поэтому, кстати, вот это вот очень хороший момент, когда спрашивают о том, что... Э Турецкие мужья, они представляются да, чем-то таким страшным, да, что они ничего не делают, да, лежат на, на диване. Сидеть дома, готовить. Да, да. На самом деле, друзья, у всех мужья разные, и все люди разные, во всех а странах они, страны они страны, разные, да, конечно. Стоит, поэтому... поэтому все по-разному, у всех семьи разные, где-то готовят, где-то не готовят, где-то помогают, где-то не помогают, вот... У нас такие мужья, которые помогают и все делают по дому да, да, совершенно свободно. У нас нет, у него есть время, он это сделает, Конечно. у меня есть время, я это сделаю, нет времени, мы ничего не сделаем. Ничего не сделаем, да. просто отдыхаем. Да. Просто отдыхаем. Если дома какой-то там, я не знаю, может быть, бардак, не бардак, это тоже ничего страшного по этому поводу, не волнуемся, не переживай. Ко мне очень часто приходят люди, ну я думаю, что ты сама знаешь, mm -hmm. что есть такая проблема. Когда люди покупают или хотят купить недвижимость в Аланьи, у них бывают возникают воздушные замки, розовые очки и так далее. Вот скажи, пожалуйста, что ты посоветуешь прежде всего, на что бы люди обратили внимание? когда они только задумываются о покупке недвижимости. Что самое главное, чтобы потом mm -hmm. не было разочарования, потому что разочарование бывает у некоторых, и в том числе, скажу не побоюсь mm -hmm. этого, по вине именно агентства недвижимости. Да, да. недвижимости. Ну, ты знаешь, начинать надо сначала цель, да, цель этой mm -hmm. покупки. От этого будут вот абсолютно. Дальше зависит очень много. Да. Очень много. Угу. То есть для чего вы это хотите? То есть если это переехать для постоянного места жительства, угу. это абсолютно вот другое угу. дело. Это другие районы, может быть, это другие комплексы. Угу. А если для инвестиций в плане там дальнейшей перепродажи, угу. то это тоже... Надо анализировать комплекс. Uh -huh. Не все комплексы на этапе строительства потом, возможно, будет перепродать. Uh -huh. На самом деле, то есть иногда бывают, сдаются комплексы, там еще очень много не про не продано. Uh -huh. То есть и перепродать в таком комплексе тоже будет тяжело. То есть надо понимать, или иногда стартует комплекс уже ну, довольно высокие цены. То есть uh -huh. уже смысла покупать с такими ценами uh -huh. на этапе строительства нет. Но это не все. То есть есть комплексы, uh -huh. которые действительно ну, вот у нас очень хорошо, и мы, и клиенты все покупали, перепродавали, mm -hmm. когда комплекс строил завершение этапа mm -hmm. строительства было. Сейчас она развивается, запросы mm -hmm. развиваются, но все равно, если посмотреть на 90% массовых да, потока ориентаторов, mm -hmm. то это все равно это люди с детьми, семьи с mm -hmm. детьми, все ради детей едут, ради их оздоровления, yeah. поэтому все-таки ближе морю, к морю, морю к инфраструктуре, чтобы mm -hmm. магазинчики были, чтобы если вдруг муж уехал, жена осталась с детьми, mm -hmm. ей было комфортно в этом районе, mm -hmm. поэтому тут, конечно, зависит от целей, ну и в принципе... Самое главное вот всегда мы говорим, самое главное знать, что ты хочешь. Да, И не понимаю. бояться, да. это сказать риэлтор сказать, ребята, я хочу именно вот это, пожалуйста, постарайтесь да, мне найти. чем легче нам легче работать, когда uh -huh. четко говорят, ну, что, как бы, рассчитывают, uh -huh. на какую сумму рассчитывают, потому что иногда приезжает семья, мы рассчитываем на 30 uh -huh. тысяч, и на 30 тысяч мы показываем абсолютно не то, и в конечном итоге люди покупают совсем другое, uh -huh. первоначально, хотя, заявля... или наоборот, uh -huh. то есть мы хотим на 100 тысяч, в конечном итоге, то есть там мы хотим кредит, рассрочки, еще что что-то. Mm -hmm. То есть реально у людей 10 тысяч на руках, и они хотят квартиру за 100 тысяч. Поэтому mm -hmm. тут, конечно, чем больше человек сам будет понимать, что он хочет, mm -hmm. тем нам будет риэлторам легче друг друга услышать mm -hmm. и понять, что на самом деле предложить ему. Максимально выгодный вариант мы всегда предложим. То есть я mm -hmm. вот делала там, видео, у кого купить недвижимости То есть даже в комплексе, где продают строительные компании, у нас mm -hmm. могут быть варианты от собственников, mm -hmm. от собственников земельного участка. Mm -hmm. могут. То есть все вот эти варианты у нас есть в базе, мы их покажем. Потому что мы едем по городу, да, у нас многие клиенты спрашивают, а что за это комплекс, а какие тут квартиры. Mm -hmm. То есть И... ты должен сразу знать, что да, где да, находится. Да, не только то, что ты продаешь. Mm -hmm. Допустим, в этом комплексе у меня нет квартир Квартира. на продажу, но я mm -hmm. знаю, что тут вот такие-то планировки, уровень цен вот такой-то. Mm -hmm. Вот тут вот есть вторичные могу вторичку показать такая-то mm -hmm. цена ну допустим это дорого или дешево то есть по всем вот этим вот вариантам. Mm -hmm. а еще быть знаешь быть о чем цель. я подумала пока ты говорила важно mm -hmm. ориентироваться не только в э, недвижимости но и в достопримечательности да как конечно, куда уехать нет. куда улететь что есть в округе потому что опять мы сталкиваемся с тем же э, с той же проблемой скажем так люди которые э, живут э, возможно, были один раз в Турции или вообще никогда не были в Турции, думают, что э, в Турции ничего нет. Вот я, например, езжу очень часто э, за границу, и, естественно, когда я говорю «я живу в Турции», Ой, а что там у вас в Турции есть? Ну, естественно, я сразу. Начиная от солнца, от пляжа от Марии, до супер там современных скоростных поездов, и куча всего достопримечательностей исторических угу. Вообще за всю жизнь и объехать у людей вот так вот открываются глаза. Да, я говорю, очень не посмотрите, да. говорю, посмотрите в Ютубе, в интернете, и потом они приезжают и познают страну. Да. Поэтому. Очень важно знать вот и все Вообще вот это. страну и даже у нас есть люди, которые не были в Турции 10 лет, и они приезжают угу. и говорят, это просто бешеное изменение. Да, вообще да. в стране говорят, мы не узнали, мы в шоке. Да. Но вообще у нас абсолютно другое представление было и о Турции, и о Балане, о всем. Угу. Поэтому, ну, сейчас меня радует, конечно, что все больше и больше людей и в Турции uh -huh. едут и рассматривают, и с другой стороны начали смотреть эту, на эту страну, и Алания развивается таким такими вечными темпами, что да. все-таки чуть-чуть город увеличивается. Как э, ты можешь ответить? Я задаю этот вопрос всем. Э, что ты думаешь, когда люди говорят, что в Алании очень скучно и делать здесь нечего? Что ты можешь ответить? Не это? знаю. Вот знаешь, есть люди, которые любят большие города. У -у -у. Вот огромные мегаполисы, вот энергию этих больших У -у -у. городов. То есть тут уже, да, ну что, ничего не поделаешь И нравится вот, быть в этом движении Три да, да, да. часа, 4 часа мы да, ехать на работу На метробусе каком-нибудь Да, мой. на автобусе, еще что-то Поэтому Ну знаешь, что самое интересное? Все равно те, кто любят вот эти вот бешеные города И трястись долго в автобусах Приходят к тому, что они все равно хотят тишину Знаешь, сейчас настолько развиты Технологии, поэтому Вот это если бы раньше Как-то было, ты чувствовал какое то действительно от мира, от или еще что-то а сейчас ты можешь сесть сейчас на самолет пожалуйста скажи, паши, Гази, паша, Да, паша и ты через час в стамбуле анталия пожалуйста, анталия да? это полтора часа на машине да. То есть мы не чувствуем какой-то такой угу. все что книжки почитать или это, это вообще без проблем да. То есть, я не вижу вот где чтобы меня зацепило чего бы не хватало вот вот так вот или где бы было скучно поэтому ну в принципе если человек самодостаточно, мне кажется ему скучно нигде не будет ну, и да, и даже в пустыне. Да, и мы в пустыне он себя сможет как-то занять, развлечь, ему будет чем заняться и книжку Конечно. почитать, поэтому... Если не хватает каких-то культурных мероприятий, пожалуйста, в Анталию. Много музеев, театров. Если вот, например, я иногда ощущаю нехватку музеев, я очень люблю музей современного искусства. Я угу. просто лечу в Стамбул и три дня я хожу по музеям. Там, я просто остаюсь в полном восторге и прилетаю обратно в Аланию и ощущаю себя совершенно прекрасно. На самом деле когда знаешь же да есть тоже э... Такое, когда люди, например, живут в Москве, в каком-то в Стамбуле, в крупном городе. Они не ходят в те места, которые да, Они рядом. даже не знают. Они да. даже не знают. На да, самом да, деле, да, Поэтому в этом тоже они... прелесть. Живешь в Алане, поехал в Стамбул, да, все посмотрел погулял, сразу. Да, в Поэтому, ну, и Алания все-таки не такой маленький, ну, не совсем курортный. Скажем, mm -hmm. Но вот, не, это не билет, не тот же Кемер, который все закрывается, то есть совсем какой-то да, да, да. типа, есть и, Тут и школы, и больницы, и очень много мероприятий, и, если честно, их столько. Мероприятия много у нас просто что я не успеваю да, да, за всеми да, следите да. и все там посещать а если в них еще и участвовать да, да, то да. я не знаю там день должен состоять из 48 часов вообще мы сейчас в марине алане Тут находится у нас третий офис нашей компании как вы видите это частный порты где стоят частные яхты парусные моторные также часть экскурсионных яхт тихо, спокойно, то есть такая особая атмосфера тут в этом месте, это самый въезд в Аланию по правую сторону, также мы занимаемся строительством яхт, вот сейчас и подняли яхту, она была уже спущена на воду 17 метров, то есть по индивидуальному заказу у нас есть уже готовые примеры яхты и также уже можно разработать вот каждого индивидуального клиента зеленый Корпуса в основном покупаем на, Черно, на Черноморском побережье, там мастера, потому что находятся дизайнеры, все проектировщики, там в основном Стамбул, то есть получается такая сборная команда, и какие-то детали уже здесь доделаем, или Манавгат, или Аланийская Марина, вот мы доделали яхту полностью в техническом блоке здесь, в Аланийской Марине. Ну, надеюсь, наше видео вам понравилось, и оно у нас получилось, и вам была интересна моя история. История того, как можно переехать в другую страну и начать жить, и строить бизнес в другой стране. Это была программа «Лица Турции», в которой мы рассказываем вам об интересных людях, живущих в Алании. Я надеюсь, вам понравилась эта передача. Смотрите передачу «Лица Турции» на канале ТВ-82 и на моем YouTube-канале. И добро пожаловать в Турцию и в солнечную Аланию.